Светодиодные светильники AL-3010, AL-3011 и 3012 Светильники имеют герметичный корпус и, соответственно, степень пылевлагозащищенности IP65. Основной особенностью светильников является декоративная накладка, которая придает эстетичный внешний вид светильнику, и увеличенный размер самого светильника, что делает его более заметным. Данные светильники могут устанавливаться на лестничных пролетах, а также использоваться для, для оформления входных групп. Светильник имеет матовый рассеиватель, благодаря которому отсутствует слепящий эффект. Светильники устанавливаются на монтажную скобу на поверхность. Также в корпусе светильника имеется пометка под возможный вывод отверстия, если ввод э, происходит с боковой части светильника.